Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами небольшой информацией по вот такой вот интересной вещи. Это у нас диспенсер или же дозатор для жидкого мыла. Увидел данную штуку я у своего знакомого, приобрел себе, очень доволен и уже пользуюсь порядка наверное, двух месяцев и решил поделиться с вами данной информацией. Наверное, уже кто-то видел такие вещи, но этот очень, на самом деле, крутой. Это у нас диспенсер... Вот Xiaomi. Вот, чем он примечательный. Понятно, дело, включается вот он у нас сверху, загорается индикатор, Вот он готов к работе. Точно так же он у нас и выключается. Разбирается, откручивается вот такая вот емкость, достается. Вот к этой мы штуке чуть попозже, пока о его устройстве. То есть работает он у нас от четырех Пальчиковый батареек. Такого вот плана э, здесь у нас указано плюс-минус, как это все дело вставлять. Ну, вот, то есть вставляем. И сверху такая вот штука, крышечка, она закручивается. На ней указан вот замочек, то есть вставили и довернули. Все, она закрыта. И обычно у всех вот проблемы, я смотрю в интернете много тоже, как поменять жидкое мыло вообще и как его туда залить. Данный диспенсер крут тем, что он на самом деле очень экономный, потому что нам нужно для его работы залить 70% воды и всего лишь 30% мыла. Для того, чтобы открыть вот эту штуку, она никак не откручивается. Нужно использовать, здесь есть у нас вот такие вот штучки, вот. Их нужно нам подковыривать. То есть мы вот подковырим отверточкой и будем слышать такие щелчки. Вот такие вот щелчки. Вот, Всё. данная штука открыта, мы ее достали. Что мы делаем? Мы э, набираем порядка 30% мыла жидкого, в данном случае у нас сейфгард. Берем и наливаем туда. Ну вот залили мы мыло жидкость. Теперь добавляем холодной воды. Ну вот мы добавили холодной воды. Видим осадочек, это у нас мыло, это у нас вода. Дальше берем нашу трубочку. Она, кстати, вот разборная. В комплекте шла все отдельно сюда выставляется и по такой же схеме закрываем. Здесь у нас вот есть отверстие. Сейчас. Вот тут надо, чтобы оно в пазике у нас зашло с одной и с другой стороны. Есть отверстие, затыкаем его пальчиком и хорошо растрясываем наше его. Лишнее э, это делаем, мы выбираем тряпочкой и вставляем наш главный элемент и закручиваем. Вот так это все в зубополном виде. Нажимаем на кнопочку, он включилась и то, как он работает. Он дозирует, дозированно выдает нам вот таким вот образом. Просто подносим руку и все, можно мылить. Это очень много, достаточно иногда одной дозы. Активная пена. Берите на вооружение очень классная вещь, пользуйтесь на здоровье, покупайте, кстати, в стоимости где-то порядка 20 долларов на китайском магазине. И обязательно купите сменный такой вот баллон, потому что рано или поздно он выйдет у нас из строя.